Друзья, это очередное Немиркин видео. Мы очень благодарны за всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать психологию более доступной и понятной для всех. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сделать небольшой дисклеймер. Если вы имеете отношение к чему-либо, перечисленному в этом видео, пожалуйста, обратитесь к своему врачу, чтобы обсудить ваши симптомы, поскольку это видео не предназначено для постановки диагноза себе или другим. С учетом сказанного, давайте продолжим. Существует множество типов психических заболеваний – депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство и ряд других. Возможно, вы уже слышали о биполярном расстройстве. Это психическое заболевание, которое влияет на ваше настроение. Распространенное заблуждение о биполярном расстройстве заключается в том, что у человека частые перепады настроения от счастливого и позитивного до грустного, злого, раздраженного и иных негативных эмоций почти без предупреждения. Но знаете ли вы, что существуют различные типы? Сегодня мы узнаем о сходствах и различиях между двумя типами расстройства – биполярным 1 и биполярным 2. Биполярное расстройство 1 – первый тип расстройства, о котором мы поговорим, это биполярное расстройство 1. Люди с BP1 проходят через циклы мании, депрессии и нормального настроения. Однако не все люди с BP1 испытывают депрессивные эпизоды. Иногда они просто испытывают перепады между нормальным и маниакальным настроением. Часто это похоже на катание на американских горках. Вы поднимаетесь на первый склон, и все эти захватывающие эмоции, вызывающие адреналин, нарастают. Когда вы достигаете вершины, вам кажется, что вы на вершине мира. Что же такое маниакальный синдром? Согласно DSM-5, мания определяется как отчетливый период аномально и постоянно повышенного, возбужденного или раздражительного настроения, а также необычно и постоянно направленного на достижение цели поведения или энергии. Это лишь общее определение. Не у всех людей с BP-1 мания протекает одинаково. Если у вас расстройство BP-1, и вы находитесь в маниакальном эпизоде, у вас может быть много энергии, вы можете чувствовать себя возбужденным, у вас могут быть бешеные мысли, вы говорите быстрее, чем обычно, совершаете рискованные поступки без необходимости, или у вас обострились обонятельные или осязательные центры. У людей без BP1 эти симптомы могут возникать по разным причинам. Может быть, вы выпили слишком много кофеина или сахара, а может быть, у вас просто хорошее энергичное настроение. Ключевые различия заключаются в том, что маниакальные эпизоды обычно очень экстремальны для человека, испытывающего их, и длятся не менее 7 дней. Иногда некоторые люди с BP1 могут испытывать психоз во время маниакального эпизода. Состояние психоза легко истолковать как потерю связи с окружающей действительностью. У человека, переживающего психоз, могут быть бредовые идеи, галлюцинации. Например, он может слышать голоса или видеть вещи, которых на самом деле нет, вести бессвязную речь и высказывать вещи, которые кажутся бессмысленными другим людям. Если вы находитесь в психотическом эпизоде, вы, скорее всего, не осознаете, что вы в таком состоянии или что вообще что-то не так. Психоз является серьезным состоянием и обычно требует неотложной помощи. Депрессия – это еще одно экстремальное состояние, которое может испытывать человек с BP1 и которое часто следует сразу за маниакальным эпизодом. Как и в случае с американскими горками, которые мы использовали для мании, то, что поднимается вверх, должно опускаться вниз. Человек с BP1 быстро перейдет от ощущения, что он находится на вершине мира, к быстрому спуску с горы в гораздо более негативное настроение. Как и в случае с манией, не все люди переживают депрессивные эпизоды одинаково. Если вы находитесь в депрессии, у вас могут наблюдаться такие психические и поведенческие симптомы, как отсутствие или недостаток интереса к занятиям, которые вам обычно нравятся. Безнадежность, сильная грусть, раздражительность или отсутствие концентрации. Депрессивные эпизоды могут также влиять на вас физически. Вам может быть труднее заснуть или спать. Вы чувствуете усталость или теряете аппетит. Биполярное расстройство 2. Другой тип расстройства – это биполярное расстройство 2. BP2 похоже на BP1, однако симптомы, как правило, более мягкие, чем у людей с BP1. Люди с BP2 испытывают приступы депрессии и нормального настроения, как и люди с BP1. Однако вместо маниакального синдрома у людей с BP2 наблюдается гипомания. Что такое гипомания? Гипомания часто очень похожа на манию. При гипомании у вас, скорее всего, будут те же симптомы, что и при маниакальном синдроме, только в более легкой форме. Это может включать в себя повышение энергии, скачки мыслей, повышенную мотивацию к новым проектам и другие симптомы, о которых мы уже говорили ранее в связи с маниакальными симптомами. Гипоманические эпизоды, как правило, не вызывают таких серьезных проблем в вашей жизни, как маниакальные вспышки. Это не значит, что они не могут доставлять беспокойство или мешать. В то время как люди с BP1 обычно испытывают больше проблем с маниакальными эпизодами, люди с BP2, как правило, имеют больше проблем с депрессивными эпизодами, чем с гипоманиакальными. Конечно, все люди разные, и это всего лишь тенденции. Биполярное расстройство 1 и биполярное расстройство 2 имеют как сходства, так и различия. В то время как BP1, как правило, имеет дело с маниакальными эпизодами, а BP2 с крайними депрессивными эпизодами ни один из них не лучше и не хуже другого. Они просто по-разному влияют на вас. Показалось ли вам это видео познавательным? Хотели бы вы видеть больше подобных тем о психическом здоровье и психических заболеваниях? Напишите нам об этом в комментариях.